Следующая тема это решение тригонометрических уравнений и неравенств. И давайте посмотрим условия первого задания. Груз массой 0,02 кг колеблется на пружине. Его скорость меняется по закону. Кинетическая энергия груза вычисляется по формуле. Найдите кинетическую энергию груза через 6 секунд после начала колебаний. Ну что получается? Е у нас вычисляется как mv квадрат делить на 2. При этом v у нас рассчитывается тоже по формуле. Поэтому давайте подставим, то есть это будет v нулевое синус 2πt делить на t, только в квадрате. При этом все это еще хозяйство мы не забываем поделить на 2. Ну и давайте поставим наше значение, тем более они у нас сразу выражены как полагается. То есть e будет равно сотых умноженное на так, вы нулевой единице, оно у нас равно, поэтому мы можем не писать. Синус будет 2π умножить на, так, t6, то есть на 6. t большое также дано составляет 16, правда, результат необходимо возвести в квадрат и делить на 2. Ну, давайте разберемся с синусом. Что у нас получается? У нас синус 2π умножить на 6 делить на 16. Естественно, можно немножко посокращать 8 так, это если поделить на 2, еще раз поделить на 2 будет 4... И в принципе у нас получается синус 3π на 4. Синус 3π на 4 это табличное значение. Оно составляет корень из 2 на 2. То есть мы получаем здесь корень из 2 на 2. Но синус у нас был в квадрате. То есть здесь находится квадрат. Здесь находится квадрат. И здесь находится квадрат. То есть по факту мы получаем с вами 2 четвертых или 1 вторую. И следовательно E будет 0 0,2 на 0,5 и делить на 2. Получается, в принципе, можно сократить до 0,01, но 1,5 на 5, это получается 5 уже тысячных. Поэтому записываем 5 тысячных в ответ и переходим к следующему. В следующем задании датчик сконструирован таким образом, что его антенна ловит радиосигнал, который затем преобразуется в электрический сигнал, изменяющий со временем по закону. Датчик настроен так, что если напряжение в нем не менее чем 1 вольт, загорается лампочка. Какую часть времени на протяжении первой секунды после начала работы лампочка будет гореть? То есть, лампочка когда у нас горит? Когда напряжение, то есть, у больше, либо равно, чем 1. Поэтому сразу подставляем. Что получается? Получается 2 на синус. Так, омега есть, это 120, то есть, 120t. Минус 30 должно быть больше либо равно одному. По факту это одно из самых сложных заданий, которое может попасться в десятом номере. Минус 30 больше либо равно, чем 1 вторая. Вспомним, как у нас вообще выглядит единичная окружность. Что мы с вами вообще сделали? У нас получается 1 вторая, сама по себе координата вот. Мы проводим прямую. Получаем точки, где синус вообще равен 1 2, Это вот это и вот это. Но так как нам необходимо больше либо равно, по координате больше либо равно только вот эта часть, следовательно рассматривается вот эта дуга. Здесь у нас идет значение 1, 2 это π на 6. Ну, вообще, конечно же, идет π на 6 плюс 2 пика. Но нам достаточно рассмотреть первую. То есть, первая секунду, там будет первая четверть, вторая четверть. Поэтому π на 6 плюс 2 пика нет смысла писать. Достаточно писать π на 6. Здесь, соответственно, 5π на 6. Ну, или в градусах здесь 30 градусов. Ну, а здесь, соответственно, у нас 150 градусов. Получается, что значение аргумента, то есть все, что вот здесь написано, оно лежит в диапазоне от 30 до 150. Поэтому мы это и запишем. То есть 30 меньше либо равно, чем 120 т минус 30. И меньше либо равно, чем 150. Наша задача с вами выразить t. Поэтому сначала мы убираем минус 30 то есть, к обеим частям прибавляем 30, потом делим обе части на 120. Что получается? В принципе, получается 60 делить на 120, то есть, 1,2. Здесь 180 делить на 120, полтора. То есть, время, которое у нас рассматривается, идет с 0,5 до полутора. Но мы не забываем, какой момент. То есть, многие бы сейчас взяли из полутора, вычили бы 0,5, получили бы одну секунду и бы ошиблись. Нам говорили, что на протяжении первой секунды. Первая секунда у нас идет с нуля до единицы. Следовательно, что у нас с вами получается? Это сама первая секунда. А по времени у нас идет с одной второй, то есть 0,5 до полутора. То есть, от 0,5 до единицы только. Что составляет сколько? Половину. А половина это 50%. И нас с вами спрашивают, какую часть времени в процентах. И именно 50 мы с вами запишем в ответ. И посмотрим следующее задание. В следующем задании два тела массы и 2 килограмм каждый движутся с одинаковой скоростью 10 под углом 2 альфа друг к другу. Энергия выделяющая при абсолютно непругом ударе дана наименьш... под каким наименьшим углом 2 альфа. Но должны двигаться тела, чтобы в результате создания выделилось не менее 50 джоулей. То есть Q должно быть больше либо равно, чем 50. Подставляем те значения, которые у нас есть. У нас есть M, это 2. У нас есть V, то есть это 10, правда в этом идет в квадрате. У нас есть синус в квадрате альфа, который мы с вами ищем. И это хозяйство должно быть больше либо равно, чем 50. Опять же, обе части поделим сразу на данный множитель. То есть, синус в квадрате альфа должна быть больше либо равно, чем 50. Ну, а здесь 2 и 100. Что составляет в свою очередь, в принципе, 1 четвертую. То есть, синус квадрат альфа должен быть больше либо равен, чем 1 четвертая. Ну, как решаются подобные вещи? Ни в коем случае не просто писать плюс-минус 1 вторую, иначе вы ошибетесь. На самом деле, идеальный способ это разложить по формуле разность квадратов. То есть, 1 четвертая это одна вторая в квадрате. То есть меньше либо равно. Следовательно, мы получаем синус альфа минус 1 второе. Синус альфа плюс одна вторая. И больше либо равно нулю. Дальше что мы делали? Мы обчертили координатную прямую. А, тут будет значение синус альфа. Отмечали точки. То есть одна вторая, когда произведение это равно нулю. Минус одна вторая. И расставляли бы знак. Если бы мы минус, синус альфа взяли бы ноль который лежит здесь, мы получили минус, соответственно, здесь был бы плюс, здесь плюс. То есть, нам необходима вот эта часть а, или вот эта часть. То есть, синус альфа должен быть больше либо равен, чем 1 вторая. Ну и, соответственно, синус альфа должен быть меньше либо равен, чем минус 1 вторая. Это знак объединения. При каком наименьшем из углов? Естественно, наименьший угол у нас будет рассматриваться в каком случае? Ну вот, в принципе, у нас идет по окружности. Больше 1 второй – это вот эта часть. Меньше минус 1, 2, это вот эта часть. То есть, если мы поставим координату. Напоминаю, что синус смотрится по осе у. То есть, либо вот эта часть дуги, либо вот эта часть дуги. Очевидно, что наименьшее значение в данном случае, оно лежит вот здесь. То есть, вот в этом угле. А он составляет у нас, если синус 1, 2, 30 градусов. Но это у нас получилось альфа с вами. То есть, альфа действительно 30. А нам-то в ответе спрашивают 2 альфа. Но 2 альфа, понятно, что оно в два раза больше. Поэтому мы 2 умножаем на 30 градусов и получаем ответ, который составляет 60 градусов. Его пишем и смотрим следующее задание. В следующем задании двигать со скоростью 3 метра в секунду трактор тащит сани с силой 50 кНт, направленный под острым углом альфа-горизонта. Мощность, развиваемая трактором, вычисляется по формуле. Найдите, при каком угле эта мощность будет равна 75 Хорошо, киловатт, при этом килонитон там, соответственно, единицы измерения, опять же, данные они совпадают с теми, которые используются в формулах. Поэтому, что мы с вами сделаем? Ну, мы просто подставим. f у нас с вами 75, поэтому мы пишем, что 70, точнее, не f, а n, то есть 75 равно f 50, дальше v 3, косинус альфа мы с вами ищем. Ну, следовательно, косинус альфа в таком случае равен 75 делить на 50 и на 3. То есть здесь будет 3, здесь будет 2. То есть 1 2 получается. Но ну, а косинус у нас равен 1 и 2. Это, конечно, на самом деле табличное значение. То есть мы бы находили 1 вторую, проводили прямую и получили бы два значения. Одно из них π на 3 плюс 2 пика, второе минус π на 3 плюс 2 пика. Нам необходим острый угол, во-первых, со вторых он соответственно от 0 до 90 градусов будет. Но если от 0 до 90 градусов, мы его ищем здесь. То есть это у нас будет π на 3. Ну а π на 3, если переводить в градусы, это 60 градусов. Поэтому пишем 60 и смотрим следующее задание. В пятом задании деталь некоторого прибора это квадратная рамка. Рамка помещена в магнитное поле. Момент силы ампера, стремящий повернуть рамку, вычисляется по формуле. Так, два, так, с тысячи витков. При каком наименьшем значении угла рамка может начать вращаться, чтобы раскручивающий момент был не меньше, чем 0,75. Хорошо. Что у нас в принципе есть? Наш раскручивающий момент, это момент силы, то есть это M. И он должен быть не меньше. То есть M больше либо равно чем 0,75. Ну, а M -очка, это у нас целое выражение, поэтому сразу подставляем. N у нас это 1000. То есть 1000. Дальше идет I, это 2 ампера. Дальше идет B, 3 на 10, минус 3. Ну и дальше, соответственно, у нас идет L составляет 0,5 метра. Ну, то есть 0,5 в квадрате. И не забываем про синус альфа. И все вот это хозяйство больше либо равно, чем 0,75. Ну, что мы с вами можем сделать? Давайте пока все в виде дроби представим. То есть на 2, на 3, соответственно, 10 третий. Ну, и здесь 2 в квадрате. Синус альфа. Больше либо равно, чем 0 целых... Давайте сразу, 3 четвертых. Ну, Во-первых, сокращается. Во-вторых, сокращается. В-третьих, сокращается. И в принципе, сокращается. И у нас остается просто. Синус альфа больше либо равно, чем 1 вторая. Но опять же, чертим единичную окружность. Находим ординату 1 2 Проводим больше 1 2 Это вот эта часть. Следовательно, рассматривается вот эта часть дуги. То есть, от этой точечки до вот этой точки. Понятно, что здесь точка в общем виде это π на 6 плюс 2πν. Здесь точка в общем виде это 5π на 6 плюс 2πν. Но нам с вами необходимо узнать, при каком наименьшем значении угла. Естественно, угол идет тогда из первой четверти, то есть отсюда, и составляет π на 6. Но если π на 6 перевести в градусы, то это будет 30 градусов. Пишем 30 и переходим к следующему. В следующем задании катер должен пересечь реку шириной 100 метров со скоростью течения на 0,5 метра, двигаться с разными скоростями, при этом время в пути в секундах определяется выражением, под каким минимальным углом альфа должен плыть, чтобы время в пути было не более 200 секунд. То есть t должно быть меньше либо равно, чем 200. Поэтому мы сразу подставляем. У нас метры, метры в секунду. Поэтому будет 100 делить на 0,5 на катангенс альфа должно быть меньше либо равно чем 200 естественно обе части поделим на данное выражение как раз у нас здесь и получается 100 делить на 1 вторую или 200 следовательно котангенс альфа должен быть меньше либо равно чем единица вспомним как это выглядит ну вот у нас единичная окружность котангенс у нас увеличивается это у нас косинус на синус соответственно Здесь у нас закрашенное, идет увеличение сюда. И то же самое, здесь закрашенное, соответственно, идет увеличение сюда. При этом единица у нас катангенс равен вот здесь, то есть это точка π на 4 плюс πn, если взять, то вот таким вот макаром. И нам необходимо меньше либо равно. То есть меньше либо равно на самом деле это вот эта вот часть нашей дуги. Правда, здесь отрицательный будет катангенс. Ну и, соответственно, вот эта часть нашей дуги. Это если решать вообще неравенство катангенс альфа меньше единицы. Но нам необходимо под каким минимальным углом альфа? Минимальный угол, естественно, первой четверти, он будет, вот он, составляет π на 4. Ну а π на 4 это 45, поэтому мы пишем 45 и переходим к следующему. В седьмом задании мяч бросили под углом альфа плоской горизонтальной поверхности Земли. Время полета мяча по формуле. При каком значении альфа время полета составит 3 секунды. Хорошо. В принципе, единицы изменения опять совпадает. Мы просто подставляем. То есть, 3 равно 2 на вельную левую. То есть, 2 умноженное на 30 на синус альфа и делить на 10. Естественно, сокращается на 10. Обе части делим на 3 и на 2. То есть, появляется 1 вторая. То есть, синус альфа должен составлять 1 вторую. Но опять вспоминаем единичную окружность, у нас 1 2 по синусу здесь, соответственно, равно 1 2. вот в этом значении и в этом. Это у нас с вами π на 6 плюс 2 пика, это 5 π на 6. У нас опять говорят, что необходимо найти значение угла, составит 3 секунды, понятно, что мы не можем бросить под тупым углом, мы бросаем под острым углом, следовательно, это и будет π на 6, ну а π на 6 в градусах это 30. И смотрим следующее задание. В следующем задании небольшой мячик бросается под острым углом. То же самое расстояние, которое пролетает, дано по формуле, при каком наименьшем значении альфа мячик пролетит через реку 7,2 метра. Ну, соответственно, если он прилетит, то он должен расстояние взять как минимум 7,2, то есть L должно быть больше либо равно, чем 7,2 Тогда что получается? Подставляем значение, то есть 12 в квадрате, делить на g, g это 10. При этом синус 2 альфа должно быть больше либо равно, чем 7,2. Естественно, мы обе части умножим на 10 и поделим на 12 в квадрате. Что тогда получается? Получается синус 2 альфа равно 72 на 1. 144, в принципе, если, ну, не равно, а больше либо равно, сократить, получается 1,2. Ну, опять же, 1,2, то есть мы чертим прямую, находим ординату 1,2, отсекаем полу... часть окружности, больше 1,2 это вот эта часть, соответственно, вот это наша дуга. Здесь у нас идет π на 6 плюс 2π, здесь идет точечка 5π на 6 плюс 2π, и нам с вами говорят, какое необходимо найти наименьшее значение угла. Естественно, наименьшее значение будет острого угла прямо здесь, который составляет π на 6. Ну а π на 6 это э, у нас 30. Соответственно, 2 альфа должно составлять 30. Не забываем, что у нас было 2 альфа. А в ответ необходимо указать просто альфа. Поэтому делим на 2 и получаем 15. И смотрим следующее. Что у нас с вами есть в девятом задании? Очень легкий заряженный металлический шарик. Заряд его дан данный момент... Его скорость составляет 5 метров в секунду. Есть вектор индукции, есть значение индукции поля. Действует сила Лоренса по формуле. Альфа от 0 до 180. И надо узнать, оторвется от поверхности при каком значении альфа, если сила Лоренса не менее 2 на 10 минус 8. То есть, FL должно быть больше либо равно, чем 2 на 10 минус 8. Поставляем наше значение. Q это 2 на 10 минус 6. При этом v это 5, B это 4 на 10 минус 3. Синус альфа так и остается, мы как раз будем искать альфа и больше либо равно, чем 2 на 10 минус 8. Ну что получается? Синус альфа в таком случае у нас составляет больше либо равно, чем 2 на 10 в минус 8. Ну и делить естественно 2 на 5 сразу напишем 10, 10 на 4, и 10 в минус 9. Потому что 10 минус 6 на 10 минус 3, 10 минус 9. И естественно, здесь сокращается. Остается по факту просто десятка. Десятки сокращаются. Ну и 2 на 4 это будет 1 вторая. То есть мы с вами опять получили избитый синус альфа больше 1 и 2. Потому что табличное значение, которые больше всем известно. 1 второй взяли. Больше либо равно. Соответственно, это часть прямой, которая расположена здесь. Дуга рассматривается вот это. То есть... От значения π на 6 плюс 2 пика до значения 5π на 6 плюс 2 пика. Нам необходимо найти, небось, наименьшее значение. Абсолютно верно. Наименьшее значение, естественно, будет π на 6. Особенно с учетом того, что оно от 0 до 180. Что соответствует 30 градусам. И смотрим следующее задание. В десятом задании плоский, замкнутый контур площадью 5 десятых квадратных. В магнитном поле индукция которого возрастает. Так, согласно закону индукции Фараде в контуре ЭДС индукции, дана формула, которая определяет его, при каком минимальном угле ЭДС индукции не будет превышать 10 минус 4. То есть у нас получается, эпсилон и т должно быть меньше, либо равно, чем 10 минус 4. Ну, естественно, мы просто подставляем, опять же, единицы смирения у нас все совпадают. Что тогда будет? Альфа. Точнее, альфа а это 4 на 10 в минус 4. Дальше S это 0,5. Косинус мы с вами, естественно, ищем. И оно меньше либо равно, чем 10 минус 4. Естественно, обе части поделили на 10 минус 4. И потом 0,5 на 4 это 2, то есть поделили на 2. Получили, что косинус альфа меньше либо равен 1 2. Ну, давайте посмотрим. Вот у нас единичная окружность. Ось косинусов это ось x, поэтому находим 1,2. Соответственно, меньше или равен 1,2. Это вот эта часть оси. Следовательно, рассматривается вот эта наша полуокружность. То есть, у нас получается здесь 1,2 это π на 3 плюс 2π. Здесь, конечно, минус π на 3, так как симметрия. Но если бы мы захотели указать в виде неравенства, мы бы взяли вот π на 3 плюс 2π. До 5π на 3. То есть это на 2π увеличили, чтобы промежуток был как бы от меньшего к большему. Но нам все равно просят найти минимальный угол. Минимальный угол первой четверти будет. Он составляет π на 3. Ну а π на 3, если перевести в градусы, это 60 градусов. И посмотрим 11. -е. В 11 задании при нормальном падении света с длиной волны лямбда на дифракционную решенку с периодом d наблюдается серия дифракционных максимумов. При этом угол φ, под которым наблюдается максимум, и номер максимума k связано с отношением под каким минимальным углом φ можно наблюдать второй максимум на решенке с периодом не Ну, Во-первых, давайте из формулы мы выразим этот самый период. Для этого мы k лямбда, естественно, поделим на синус φ. И нам говорят, что период не должен превосходить 1800. То есть меньше либо равно, чем 1800. При этом период у нас состоит из двух. Так, нет, не период, а максимум. То есть k у нас второй максимум, соответственно, k равно 2. То есть 2 на λ, λ это 450 на синус фи должно быть меньше либо равно, чем 1800. Естественно, обе части мы на 900 поделим. Получается, что единица делить на синус φ должна быть меньше либо равна, чем двоечка. Ну, опять же, угол рассматривается в первой четверти, там синус положительный. Поэтому мы смело умножаем обе части на синус φ. Так этого, конечно, делать нельзя в неравенстве, потому что когда не знаешь знак переменной, умножать не надо. Но мы точно понимаем, что он положительный, поэтому смело делим. Следовательно, синус φ, о боже, опять одна вторая. Ну, опять координатная прямая, плоскость, единичная окружность, 1, 2 на оси х, точечки и, соответственно, больше. Вот и вот наша дуга. Мы берем минимальное, которое будет находиться в этой точке, а это минимальное значение соответствует π на 6. Ну, или, собственно, 30 градусов. И давайте посмотрим следующее. Ну, а в следующем задании скейтбордист прыгает на стоящую на рейсках платформу со скоростью 4 метра в секунду под острым углом альфа. Начинает ехать со скоростью, дан закон, под каким максимальным углом нужно прыгать, чтобы разогнать не менее чем на 4 десятых метра в секунду. То есть, у должно быть больше либо равно, чем 0,4. Что у нас получается? М это 75. Здесь получается 75 плюс 300. Умноженное на V, с которым прыгает на 4. Ну и соответственно на косинус альфа. И все это хозяйство должно быть больше либо равно, чем 4 десятых. Ну или давайте запишем сразу 2 пятых. Что тогда будет? Косинус альфа будет больше либо равен, чем 2 пятых умножить. Ну здесь в принципе получается 375 75 и на 1 четвертую. Естественно, немножечко можно посокращать. Здесь будет 5 1, ну и соответственно одна вторая. То есть косинус альфа должен быть больше либо равен, чем одна вторая. Давайте посмотрим. Вот наша единичная окружность. Вот мы с вами нашли абсциссу одна вторая, потому что абсциссу у нас значение косинуса. Больше либо равен одной второй. Это вот эта часть оси ОХ. Соответственно рассматривается вот эта дуга. Но опять же здесь было бы значение π на 3. Плюс 2 пика, и, соответственно, оно, соответ... если его рассматривать именно в первой четверти, то есть вот эти 2 пика нам по факту не нужны, то π на 3 это будет наибольшим возможным значением. Ну а π на 3 это 60. Пишем 60 в ответ, и, собственно, мы разобрали основные типажи заданий, которые встречаются по данной теме в десятом задании. Посмотрим крайнюю тему.